какие-то вещи вот которые знаете <дых> да я понимаю что это неудобно что это неправильно что это имеет последствия которые которых я не хочу но я не могу по-другому вот не получается мне по-другому там какие-то привычки кто-то не может стать утром опаздывать на работу имеет проблемы там да кто-то не может я не знаю, заниматься спортом, вот так, как он хочет, вот вечером хочет, утром просыпается и не хочет заниматься спортом, думаешь что ж я за человек такой, вот, я такая думала, думаю, как вот, чтобы был конкретный пример, о чем бы таком рассказать, естественно, всегда пляшется от печки, то есть от себя, поэтому приведу пример, который имеет очень давнюю историю, еще когда, там, в студенческие годы у меня получался такой график, что я очень рано вставала, очень поздно ложилась, и поскольку вечер весь был занят, у нас заканчивалось занятие было 10 часов вечера, домой я приезжала в 11, Вот, и а, поскольку до этого я не ел очень долго, да, я порода и кушала. Потом я начала вести занятия, которые тоже заканчивались 10 удивительным образом, да, через какой-то долгий промежуток времени. Но много лет, много лет у меня был постоянный практически график, когда самое мое активное рабочее время начиналось в 6 вечера и заканчивалось в 10, да, плюс пока доедешь домой, те же самые 11. Вот, и поскольку все это вещи энергозатратные, то, в общем, поздний ужин был моей привычкой, ну, как жизненно необходимой потом я заметила такую штуку что а, бывают ситуации поскольку поскольку то что я делаю связано с людьми а, то мне бывало такое что если я перерасходовала свои силы а, свою энергию а, у меня возникало ощущение когда я вообще не могу ничего делать и а, просто а, лежу и ем когда я целый день наблюдала за собой, да, я целый день ем. Я думаю, а почему я ем? Вчера я так не ела. Я понимаю, что я не живу так постоянно. В чем же дело? Дело в том, что энергии, которые перерасход... Моральная энергия, на разная энергия. Она для разного предназначена. Вот Моральная энергия, душевная энергия, которая вкладывается в то, чтобы донести до людей что-то важное, чтобы они получили результаты, вот, если идет перерасход, то он, он, идет компенсация более грубой энергии. Еда гораздо более ну, другого качества да, энергии, чем душевная энергия, которая вкладывается. Вот, для того, чтобы ну, вот в развитие, в познание, совсем другие, из разных полей вообще. Но когда идет такой вот сильный провал, да, это компенсировать чем быстрее и легче всего сил ни на что нету спорт вообще понимаете спорт это как не знаю одна мысль об этом вызывает не то что отвращение ощущение что я просто себя буду добивать если буду этим делать вот и если так посмотреть ретроспективу да получается некая совсем ненужная привычка очень поздно кушать и еда это вот много кто занимался хоть раз в жизни построением, а, приведением себя в порядок. Все вы это знаете, ничего нового сейчас не говорю. Вот, что чаще всего человек начинает переедать из-за вот нехватки а, энергии, причем как правило моральный, да, там. А, это нагрузка на работе, например, какие-нибудь конфликтные ситуации. Когда человек прет ему все хорошо, а еда усваивается, переедание не происходит, и вот как бы ну а вот когда у человека провал, да, ему нужно чем-то восполниться, зачастую это заедается. Заедается одиночество, заедается какие-то разочарования там, да, вот. И а, можно это все назвать ну, неполезной привычкой. Вот, так вот, собственно говоря, пока я вам рассказывала всю эту трагическую душещипательную историю, я, собственно говоря, уже и а, рассказала и сам принцип. Просто ну, сейчас мы его вытащим из всего этой истории, да, а, потому что важно понимать, почему вы это делаете или почему вы это не делаете. Это раз. И два. Ну, то есть это не сложно, дорогие мои, это не сложно. Просто и себе вопрос, почему я ем целый день? Почему? Потому что вчера а, был перерасход энергии. Почему вчера был перерасход энергии? Потому что а, была локальная задача, связанная с судьбой, жизнью человека, да? и между выбором своего комфорта и выбором а, другого человека я выбрала а, его там какое-то улучшение состояния, да. Окей, за это есть плата, есть плата вот этим самым перерасходом. Значит, я могу по-другому как-то компенсировать вот эту вот нехватку. Да? И, и вот это первая часть то есть как бы глобально базово вообще как мы это делаем это это это один раз достаточно на этот вопрос ответить у вас это всегда будет работать вот и второй момент да она надо ли мне сейчас есть вот хорошо вот я сейчас э, да лежу и ем мне действительно мэр вы справа вот это вот, когда вы спрашиваете о том как э, получился например перерасход да? то а, в этот момент у вас включается ну вы дум, ну, думалка такая да нужно перспективу увидеть некие аналогии, собрать этого едино, сказать, ну да, действительно есть закономерность, что переедать начинаю вот при таких условиях. Дальше, например, можно с собой договориться, как не доводить себя до таких условий. Ну вот я когда с собой договаривалась и задала себе вопрос, ну хорошо, в следующий раз опять будет такая же ситуация, да? Ну, например, человек приходит, мы же не общаемся с людьми, с которыми я работаю постоянно. Он пришел, у него сейчас запрос, и у меня там есть там час, два, три для того, чтобы сделать что-то полезное. Вот, Я могу не вкладываться так серьезно и работать с человеком дольше. Если это возможно, да, я выбираю делать так. Иногда бывают ситуации острые, критические, да, при которых, чтобы человек понял... Приходится, ну знаете, почему энергии-то много уходит, приходится ускорять скорость м -м, восприятия, скорость проживания человека, чтобы он быстрее дошел до сути. А, например, если какая-то критическая ситуация, то есть у него нет времени. Ну, человек ну, по каким-то причинам протянул с пониманием причинно следственных связей, да, и тогда приходится ускоряться. Я это делаю только если вопрос важный. Если не важный, ну, вы не то, что знаете, вот, вот э -э -э, как это, мать Тереза, боже, упаси! речь идет о критических случаях но периодически они бывают вот значит лучше их не допускать это я сама собой договариваюсь понимаю что последствия меня не устраивают это тяжело выбираться из этого долго и потом опять вот это значит собой заниматься приводить себя в норму в которой я и так до этого была если бы не этот перерасход вот и это как бы такая базовая штука мы сейчас, да? И есть короткая часть этой истории. Короткая часть, она вообще очень простая. Вообще, я думала, что я сейчас скажу. Ребята, все очень просто. Он уже подключился. Нами. Подключился? Вот, да, с, второй этап. Да, и второй этап очень короткий. Еще раз разница. В первом случае такая базовая, важная очень штука. Разобраться вообще, как вы до этого дошли. Зачем вы это делаете? Вот, этим, этим можно заниматься достаточно долго. Вот, а вторая короткая часть, но... В Яве в онлайне она происходит, да. А, ну, поскольку я такой выбрала пример, а, то уже пойдем по нему. Если вот я понимаю, что там я сейчас снова, вот я только что поела, я опять ем, или хочу что-то съесть, да, остановиться и спросить не себя, как вот как разум или а свое тело. Просто обращайтесь к телу и говорите: Я хочу есть. И ответ обязательно будет. Тело, как правило, говорит, нет, не хочу вот а ваша э, личность э, другая ваша часть хочет есть и поскольку эта часть не тело она может хотеть долго есть пока она не восстановится понимаете а, а тело говорит я уже давно сыта мне уже все это не надо услышьте пожалуйста разницу я спрашиваю у себя вот духовный интеллектуальный душевный да или я спрашиваю тело, в которое, собственно говоря, и должно потом перерабатывать вот эту всю пищу, которая как бы отвечает фактически, как это называется-то, ну, битый не битого везет. Вынуждена потом перерабатывать, как-то вычихивать то, что там мои какие-то другие ипостаси, да, понаделали. Вот, потому что, конечно, по-хорошему, если вот если вот по-умному, вот по да, вот разобралась я с этой историей, значит, моя задача – научиться сделать так, чтобы не было таких перерасходов. Вот эти подвиги никому не нужны. Нужно работать так, чтобы добро было для всех, это было эффективно и созидательно. Вот, и здесь есть зона роста, куда я могу пройти дальше. Вот, а при этом мой выбор, опять же, он остается таким же, просто понимая, что… Вот так вот для меня сильно неполезно и даже разрушительно можно это перестроить. Чем я, собственно говоря, и занялась в свое время, и эти вещи сейчас работают по-другому. А, поэтому я об этом спокойно рассказываю. Вот. И когда это решено, в принципе, у вас может уйти вот эти вот излишние потребности. А, и если по каким-то причинам вам все равно, например, захочется есть больше или сильно поздно, когда вы понимаете, что уже не нужно, да, потому что сейчас ляжешь спать, это нагрузка для желудка. Кому это надо? А, а, а вы хотите там проснуться утром бодрыми, счастливыми, здоровыми, энергичными? Да, организм будет не спать. Организм ночью, если он переварит пищу, он тратит вместо восстановления он тратит силу на переваривание. Вот, поэтому. А если спрашивать именно тело ты хочешь есть тебе это надо может быть и бывает еще знаете какая вещь что телу не надо это а нужно что-то другое вот почему еще странно я вообще не хотела говорить про еду но у нас получился весь эфир про еду почему люди иногда едят больше чем для них комфортно потому что они едят не то да? поэтому возможно вам нужно спросить еще свое тело Хорошо, ты это не хочешь. А есть что-то, что ты хочешь, чего тебе не хватает? Может быть, какие-то витамины вопрос решат. Ну, ведь с витаминами долгая история отдельная, да? Вот. А может быть, это что-то такое, чего нет в вашем привычном обиходе. Вы э, для восприятия этих продуктов как бы нет. Ну, например, потому что дорого или тяжело достать. там Я не знаю, какой там есть... Ну, сейчас лайм уже не проблема. но предположим, какой-нибудь манго. Там, да, вот вы ночью около холодильника встали. Чего хочу? Смотрите, в холодильник. В Холодильники ничего не хочу, а что-то хочу. Начинаю чем-то заедать, то, что вроде чего-то хочу. Спросите, что я хочу. Начинайте представлять образы этих продуктов. Вот это, вот это, вот это. Вот это вам будет ответ на то, что на самом деле нужно вашему организму. В этом плане учитесь у беременных женщин. У них крышу немножко сносит. Аналитический центр он такой, знаете, его там подклинивает. Вот. и поэтому женщины начинают а, родовать, ну, программа вынашивания, да, продолжения рода работает настолько мощно, что вырубают даже очень структурированные мозги, и женщины делают странные вещи для самих себя, ну, знаете, там, кто-то лежит рельсы, кто-то ест мел кто-то там нюхает, там какой-то корбит, ну вот э, разные бывают фишки. Это добор, добор каких-то микроэлементов, веществ, которых просто нету в рационе питания, которое есть у человека. Поэтому если вы начнете перебирать все, допустим, экзотически хорошо, а что бы я хотел, если вот мог бы есть, ну, то есть вот все там, сколько бы это ни стоило, как далеко бы это не надо было ехать, возможно, возможно, окажется, что, я не знаю, там, ну вам нужна будет черная икра, ну дорогие мои, ну вы купите один раз черные икры, пусть это будет там баночка, там, ну 50 грамм вам ничего не дадут, сразу говорю, вот, ну хотя бы 100 граммовую баночку, слопайте, как в том фильме «Белое солнце в пустыне» ложкой, эту баночку, в один присест, два присеста, как уж вы там с собой договоритесь, ну закройте вы, а потом почитайте, а что такого в черной икре особенного, чего в других продуктах, и возможно вы найдете это же самое, ну, более экономичном варианте, если у вас стоит вопрос денег. Да? А вот это очень простая вещь, которая почему-то забивается. вот она автоматически, вот автоматически в приказном порядке это начинает работать у беременных, потому что это необходимо, просто жизненная необходимость, да. И то умудряются читать все эти сайты. И, в общем, тоже не будем в эту тему уходить. Вот. И еще, если, например, вы поголодаете, или вы почистите организм, или вы где сидите куда-то в санатории, то есть произойдет очищение организма, открывается обратно вот естественная физиологическая чуйка, и вы будете понимать, это хочу, это не хочу. А, вот Тогда и переедать вы тоже не будете. Сокращается. А еще есть вопрос энергетичности пищи. Да? Бывает... Пища, которая маленькая тарелочка, приготовленная правильно с душой. Мы об этом говорили как-то с вами в прямом эфире. Она закрывает все потребности очень быстро. А бывает пища, приготовленная ну, на, на, на отстань. да, И это можно съесть много, а как будто бы не ел. То есть голова понимает, что желудок полный, все полное. А ощущение, что я не ел. Это с этим тоже может быть связано. Как тогда вопрос решать? Ну попробуйте, например, перед едой. А, ну, благословлять пищу или представлять, что вы ее очищаете и насыщаете ее любовью. Я так делаю, если попадая куда-нибудь в общепит и понимаю, что мне, допустим, не очень нравится, а я уже заказала блюдо, да, вот, тогда а, это ну, требует определенных вложений. Представляете, что вы эту пищу как бы чистите, например, калавратом и насыщаете ее там, любовью, всем полезным. Можно представить, как из воздуха или откуда-то материализуются все необходимые вещества в этой пище. Для того, чтобы раз уж вы решили ее есть, она была действительно для вас созидательна. Итак, я хотела еще короткий трехминутный эфир, угу. поэтому, еще раз, первое, если что-то в ваших привычках вас не устраивает, ну, по последствиям, по результатам, например, да, может быть, очень приятно лежать неделями, но последствия вряд ли вам понравятся, да, а почему я лежу неделями, что, как так случилось, а, или, не, это, ну, вы понимаете, да, почему я сутками сижу за компьютером и не могу от него оторваться, то есть продолжите сами список который есть у вас вот ответив на это вы сможете понять а какую потребность вы удовлетворяете этим самым переданием или перележиванием пересиживанием ну или перед чем-то еще да? ответив на этот вопрос это можно скорректировать убрать вот это вот накопление этой нехватки этого может оказаться достаточно если вы видите что привычка все равно периодически срабатывает Задавайте вопрос телу, тело не врет, не врет ни душе, ни разуму, Те... а прямо вот в тело спрашиваете, так, я это хочу, мне это надо, так, если мне это не надо, мне что-то надо, сейчас я могу что-то такое сделать, чтобы. но первый вопрос, я это... мне это надо, если тело говорит, не надо, а как правило, уже отпадает вот такая гиперпотребность, там есть или еще что-то делать, что вы ну, считаете неполезным, вот, а, собственно говоря, чтобы не размусоливать, мне кажется, ключевое я успела сказать. Надеюсь, вам это было полезно. Как обычно, тема развернулась немножко шире и объемнее, чем я предполагала. Мы говорили о теле, о еде все время, но это же касается и привычек, не касающихся напрямую тела. Например, почему я все время обижаюсь на мужа за то, что он приходит, там, я не знаю, слишком поздно? Если я понимаю, что ну, как бы, ну, он оправданно приходит поздно, мы об этом договорились, а, все в общем, все хорошо, а я все равно обижаюсь, да, что мною движет, какая нехватка. Дальше вся та же схема. Смотрим первое, где чего вы себе не додаете, что с этим сделать. И схема вторая, так, а мне действительно полезно, так, я сейчас а хочу я сейчас обижаться, только вы уже спрашиваете, ну попробуйте все равно спросить у тела, опять же по той же причине оно не врет, да? Я сейчас хочу действительно на него обижаться. Я действительно хочу провести вечер в непонятных разборках, там бурчаниях и так далее. Мне это действительно надо. Вот. А, и я предполагаю, что это, вернее, я даже знаю, что это сработает точно так же, как мы говорили в предыдущем случае. Поэтому а, имейте в виду, что вот эта практика очень простая и касается абсолютно любой сферы вашей жизни где вы заметили за собой какую-то неполезную для вас привычку. Надеюсь, этот эфир был полезным. Желаю вам удачи, пишите отзывы, счастья, всего доброго!